здравствуйте дорогие подписчики сегодня я хотел вам представить э, тесты на данное оборудование оборудование но, ноутбук dream машин он же колева вот модель называется x170 KMG. итак перейдем э, к тестам я их уже провел и вот пока покажу вам какие результаты он выбил. Итак, значит жесткий диск стоит Samsung 980 Pro с технологиями TRIM, Smart и пониженный, пониженный кэш. Значит выдает он вот такие. Очень-очень забавные показатели при ненагруженном. Это достаточно хорошие скорости для NVME третьего поколения. Это я проверял сеть, на, на, насколько она работает у меня. Вот достаточно большие и красивые результаты. Материнская плата, какую мы видим со всеми показателями четвертого поколения и пропускной шины на Intel Z950. Сокет 120. Процессор неурезный полноценный у ноутбука 1170 кей с tdp 120 125 ватт вот, соответственно поддерживает все современные технологии так как это rocket оперативка здесь пока стоит ddr4 с тактовой частотой 1600 мегагерц а, с XMP профилем 2.0 он может работать и быстрее видеокарта 3080 16 гигов DDR6 самсунговская битность у шины 256 я вам скажу, это прям... Не каждый десктоп себе может такое позволить. Монитор выдает разрешение 1920 на 1080 300 герц. Есть... Выдал он в бетч 6840 рейтинг. Это достаточно круто для ноутбука особенно современного не каждый ноутбук такой выдаст. для примера мне присылал друг тесты вот с райзаном это ноутбук у него сейчас скажу как он называется я не помню да я не, не делал это фирма asus модель как вы видите Указано G512 QY вот. на борту 64 гигабайта оперативки, и он выдал всего лишь 11 тысяч. То есть рейтинг у него условно пятерка. То есть на 5. То есть мировой рейтинг 5 плюс. Этот же выдал 6. Почти 7. 6 800 он вывел, То есть мировой рейтинг намного выше. Глобально. Вот. При более меньших. У него на борту всего 16 гигов оперативы, Но зато. Этот. Эта черная лошадка еще покажет. На что она способна. И в тестах и в играх. Вот. Для теста поставил игры покажу немного позже как они работают на запредельных настройках вот это сейчас он достаточно тихий а если он будет греться то возможно даже как не будете меня слышать как работают вентиляторы Тут достаточно прогрессивная стоит система охлаждения у которой 7 трубок и 2 вентилятора с четырехсторонних, то есть они выдувают назад и по бокам. Вот при все, всех его характеристиках сейчас машина не нагружена, он греется всего лишь вот до таких частот вентилятор стоят градусов точнее, пардон. В цена 68-64. То есть, они, их не слышно. Хотя они вращаются со скоростью 1300 оборотов в данный момент. Вот. Его также можно разлучить и разогнать. Но это для тех, кто очень хочет гонять эту машину. Сейчас она стоит практически в самом максимальном режиме, при котором будет соотношение производительности и тишины у вентиляторов то есть можно конечно выставить сразу на максимальный производитель будет очень шумно но зачастую это не нужно этой системе вот также в нем стоит wi-fi Killer. это программно аппаратный комплекс который позволяет Выдавать достаточно э, быстрые частоты для гейминга. Вот. А также можно разгонять частоту видеокарты. Также, то есть, если кому-то там что-то не хватает. То есть, ноутбук полноценно можно разгонять. То есть, это ноутбук не... Э, ну, прям враждебная, на самом деле, железяка, которая может работать в очень непривычных для ноутбука условий и тянуть запредельные, так сказать, и разные игры на максималках. Спасибо за внимание, спасибо за просмотр. Всего доброго, до свидания. Следующие будут тесты именно игр.